Какие часы мы сделали маме? И смотри, они уже ходят, Коль. Батарейку да. уже поставили. Еще лак не до конца высох, а часы уже ходят. Спасибо, ребят, спасибо. Да, это мы. На ощупь высох. Дай поцелуй.